Сколько фальшивых слов! Сколько я услышала от людей, что не верят в любовь. Они кричали мне, что я не найду тебя, но на то. Встречаю Oh, oh,